внимание это видео никак не связано с южетом фнаф просто ял по приколу какая то кассета интересно что на ней такс привет я нашел сторож майкл Шмидт. я нашел мой кассет я хотел сказать что жалостный дискомфорт я каждый час слышу шоу и будешь что то механическое он мне часто говорит, что это падает предмет но я не доверяю так что кто это видео и подписывайся. И, кстати, будет скоро на моей видео по ФНАФ 4. Надеюсь, оценишь.